Браги всемогущие сейчас тут всем наваляют. Итак, друзья, сегодня в наш обзор попадает такая игра, как Warhammer, вселенная Warhammer под названием Хаус Бейн. Это у нас РПГшечка от разработчиков Вархаммера, да, то есть давненько не было ничего годного, да, от данного разработчика, теперь она появилась. Вышла она, ребятки, совсем недавно, 31 мая данного года и... 2019-го, прошу отметить И, ребят, я с нетерпением хочу уже ее потестировать Сегодня у нас, значит, будет на нее первый обзор и новый взгляд на ее геймплей Да, то есть, как, так как у нас это RPG И прям мне хочется уже посмотреть на те все элементы, которые здесь присутствуют, да, ребятки? Ну, а давайте посмотрим вступительный ролик Что же нам сама игра здесь обещает? Давайте, ребят, глянем я буду переводить. То было время беззакония и ужаса. Империя людей лежала в руинах, раздираемая на части гражданской войной. Сломленной чумой и неурожаем. Отчаявшись, люди покинули храмы отцов своих и воззвали к темным запретным богам. И в году 2301 курганский вожак Асавар из Гулов собрал под знамя свое дикарей из Пустыши Хаоса и объявил империи войну. Яростной волной обрушились захватчики на отдаленный город Праг и предали его мечту. И принесли людей в жертву темным богам. И бежал в ледяные пустоши всяк, кто хотел сохранить свой живот. Эпично. Вести об этом живо разлетелись по всему Старому Свету. Казалось, будто Империя не в силах остановить орды Хаоса. Но в час Великой Скорби дворянин с юга, имя которому было Магнус, объединил а враждовавших сюрстров и поднял народ свой на Великую Битву. Да-да-да, друзья, имперская армия отправилась кисливитам на помощь и схлестнулась с хаситами в битве. Махач, друзья, начался. Магнус одолел Асавара и, и скулов в честном бою и разогнал проклятых дикарей по их отвратительным норам. Вот так вот это было когда-то. Благословенный богами, провозглашенный императором, Магнус вернулся в нуль с триумфом. И пока весь старый свет праздновал славную его победу, Темные боги уже плели свою паутину. Да, друзья, бесконечная битва во вселенной Вархаммера нас всегда поражала своими красочными кровопролитными боевочками. Посмотрим, как же у нас это будет все-таки реализовано здесь. Ребят, Вархаммер Хаус Бейн у нас в обзор попадает. Давайте глянем на нее. Как же здесь вообще, что на чем завязано Ну что ж, сразу при входе в игру нам дают, на выбор, выбрать, нам дают возможность выбрать и четырех типов персонажей надо выбрать из четырех типов своего персонажа, за кого мы будем играть изначально. То есть это либо имперский солдат. Давайте глянем. Щит и тактический гений помогают Волину. Это у нас Волин, если что. Встать незакрушимой крепостью над пути Арды и Хаоса. Чем яростнее враг кидает на капитана тем и ему же хуже. Смертоносные контратаки сразят любого противника. Но это типичный танк, друзья, да, у нас в РПГшечках, да, все ребятки, думаю, знают, что это такое. И этот персонаж у нас, наверное, будет отличаться выносливостью и может держать удар неплохо. Дальше, ребят, смотрим, это у нас эльф, высший маг. Как же у нас без мага, это ни в одной РПГ-шечке не обходится без этого класса. Так, давайте смотрим. Что у него всякий знает? А, Дуна. всякий знает, нет оружия страшнее, чем эльфийская магия в умелых руках. Элантир подтверждает эту фразу одним своим существованием. Чистейшая энергия струится меж его пальцев, обрушиваясь на врага стеной ревущего пламени. Эльфийский князь и Лантир был изгнан из Ула-Туана. И теперь... Ну, в общем, ребятки, сами все это прочитайте подробненько. Давайте глянем на Мстителя. Мне уже не терпится. Это у нас Гном, Мститель. И давайте посмотрим на Мстители легендарные войны, что идут от трупа одного врага к трупу другого, еще более страшного. Такой дорогой идет и Браги. Это у нас Браги, друзья. И он уже зашел куда дальше, чем многие его соплеменники. Чем дольше Браги сражаются, тем сильнее а, пылает огонь его ярости и тем мощнее его удары. Ну да, это, ребятки, у нас ДД, дамагер, жесткий милишник, я так понимаю. Он у нас будет а, а, наращивать мощь за счет а, боев да, ожесточенных, тем самым убивая всех и вся на своем пути. Понятно, ясно, поехали дальше. Лесной эльф-разведчик, вот это тоже может быть интересно, да, для любителей этого типа. Эль-леса крадется между врагами, наполняя их сердца ужасом и орошая землю их кровью. Стрелы ее не знают пощады, а если кому-то, какому-то супостату, и удастся перехитрить эльфику, его ждет встреча с диким животным, смертоносными ловушками и страшными ядами. Да, ребят, все самые классические... А, типы у нас присутствует здесь. Ну и давайте, наверное, выберем кого-нибудь, кого-нибудь по. А, типа, типа, я, ребят, вообще, ну, люблю играть либо какими-нибудь ДДшниками, милишниками, либо магами, да, то есть, чтобы а, покайфовать от этого процесса, то есть, я больше всего кайфую от магов. Ну, а вы, ребят, какими классами привыкли играть в РПГ, пожалуйста, напишите в комментариях, обязательно прочитаю, вам всем отвечу. Так, ну что ж, мы начнем, значит, за мага, у нас есть высший эльф маг, я бы еще поиграл за Мстителя, тоже очень интересный класс, давайте лучше, ребятки, за Мстителя, я... В процессе. Если будем пилить прохождение на эту игру, я, конечно же, выберу мага. Но пока по кайфую, наверное, замстителя. Таков будет мой выбор. Давайте возьмем браги. И начнем уже наваливать всем люлей Ну что ж, выбираем, посмотрим, что же нас ждет дальше Ну что ж, у нас открывается глава 1, пролог Мы можем играть или сменить персонажа Также мы можем поменять сложность У нас стоит обычная, да, но я, наверное, больше не буду менять сложность Да, пускай у меня пока постоит обычная Пускай, да, будет все так чтобы, ребятки, нам было просто-напросто поинтереснее играть. Первый раз я, если честно, в нее играю, поэтому не знаю, что меня конкретно ждет. Так, далее у нас, значит, есть настроечки. У нас есть... Нас интересуют настройки графики. И у нас здесь так выкручено все. Сейчас посмотрим разрешение. Так, по умолчанию дополнительных каких-то настроек я не вижу. Есть прозрачность, размер, шрифт надписей. И так далее Но я, грубо говоря, конкретных настроек не вижу Наверное, они скрыты где-то в других, в других вкладочках Настройки, графики, игры, аудио, управление Я думаю, ребятки, сами разберетесь А нам сейчас важен геймплей Ну что ж... Сменить персонажа это понятно. Давайте, ребятки, уже сыграем, хватит уже ждать. Поехали! В детстве вас тешили легендами о ваших предках, как из какого правильного гнома. Из тех самых пор вы ждали шанса проявить себя, добраться славы, восстановить былое величие своего ползабытого клана. Это краткая история. Гномов. Когда верховный король Торгрим злопамятный, создал знамена на защиту кислего от хаоса, вы записались добровольцем в числе первых. Компанию на вам Оставил ваш отец и ваши младшие братья. Так. Долго ждать шанса обогреть топор не пришлось. Оказавшись в ловушке городских стенах, вся ваша семья яростно сражалась с целой ордой хаоситов. Так, так, так. Битва у нас тут разгорелась, как обычно. Полетели головы. Все знают, когда войска Асавара пробили брешь в воротах. А отбросить их и спасти город могло получиться только у гномов. За вашу бесстрашную ярость кислевиты прозвали вас грызущим Секиру и чествовали Но чем больше гремело ваше имя по окрестным землям, тем сильнее алкали вы, алкали вы славы Ваше честолюбие накипало, как на... Короче, ребятки, период немножко не такой, как хотелось бы Возглавив отряд из 300 соотечественных, вы решили про... пробиваться из осажденного города к имперцам Воистину легендарное деяние, но и сам Грим Мир не смог бы пробраться через такую орду. Ваша атака захлебнулась, и вы были в плену, я так понимаю. Погибло половина славных гномов, что пошли за вами, в том числе ваша, вся ваша семья. Да, печальная история, друзья, печальная. Переисполнившись скорби и виной а за смерть своих братьев, вы поклялись вечно мстить темным силам. И так вы стали мстителем, ищущим искупление в славной смерти на поле брани. Отличная история, друзья. Когда грянула последняя битва, вы в одиночку отправились на поиски Асавара и Скула, чтобы вызвать его на честный поединок. Вы рубили и кромсали врага, оставляя за собой горы трупов и успели как раз вовремя. После битвы вы согласились вернуться в нуль вместе со свитой Магнуса. В конце концов, новый император пообещал вам достойную смерть, а недостатка во врагах он не испытывал. В конце концов, живы еще столько воителей Асавара. Да, надо мочить всех, всех надо мочить. Мы мстители, и мы будем мстить вечно, пока не помрем. То было время беззакония и ужаса. Время войны и слых чар. В темную ночь, в темнешнюю ночь, что так любо ведьмам и злодеям, стражники покрепче сжимают рукояти а своих и считают часы до рассвета. Никому не спится. Такое напряжение стоит в воздухе, что кажется, будто его можно порезать ножом на ломти. Вы воспоминайте кислев и лязг стали. Раскат грома разрывает мертв, мертвенную тишину, и вслед за диким воющим зверем бросается на башню, что-то там бросается, и вы чувствуете злые чары, и слышите ужасные крики на башню «Напали!» Напали, друзья, на башню Что делать? Надо срочно Надо срочно принимать меры Браги, чего это они там расшумелись? Пойду-ка гляну, да, пойдем ток, Глянем, что там такое происходит Да, нельзя это так просто оставлять Так, мы уже в деле, я смотрю, смотрите-ка, какой у нас дно Так, что тут нам сразу предлагают? Нам предлагают сразу мини-обучение Пройти каждый используемый навык расходы тачки навыков Каждый используем навык, расходят очки навыков. Черт, как все запутано. Вы получаете их каждый раз, когда повышаете уровень. Если вы перестанете использовать навык, то израсходные на очки возвращаются. Вот оно, значит, что. Так, смотрим на однерочку. Да, у нас тут все призвязано на клавиши. Так, что нам надо сделать? Нам надо просто-напросто следовать пока что подсказочкам, да. Здесь у нас есть разные вкладочки. Это у нас, так я понимаю, менюшечка, которая активируется на, бу на букву И, на букву И. Активируется инвентарь. Выберите нужную ячейку при помощи мыши, а затем зажмите... Левую кнопку мыши, чтобы использовать предмет Но у меня пока никаких предметов-то и нет У нас пока что есть экипировка Из экипировки, у нас только два топора Даже вообще никакого шматья у нас нет Мы вообще голые, друзья Вот так всегда начинается, ребятки Начинается история в какой-то ролевой игре Мы выходим голым на поле боя Нам дают что-то там, палку и ковырялку, и мы погнали, друзья, разносить всех в пух и прах. Надеюсь, у нас сейчас это будет неплохо получаться. Так, давайте-ка посмотрим, можно ли тут при... приближать камеру или что-то в этом роде, но я пока что не пойму. Нам дается с виду вот такой вот, просто один вид, вот такой вот вид, да, и мы тут должны ходить и исследовать, да, я так понимаю, что у нас здесь есть. Так, на, бу на буковке давайте посмотрим, какие еще у нас буковки есть. То есть это инвентарь. Дальше смотрим, значит, на Джей. у нас а, открывается дневник с заданиями. Заданий пока нет. Атака 61, защита 500. Это у нас здоровье и это у нас очки магии. Да, типичный такой интерфейс. Да, то есть, но только в стиле Warhammer. Я вспоминаю этот интерфейс. Примерно такого же а, содержания был... А, был-был давно в такой ролевой игре, как Warhammer. А, Warhammer тоже была, ребятки, ролевушечкой в свое время. Ну, как онлайн-РПГ, но сейчас ее уже нет. Ладно, это отвлечение небольшое, но нам нужно, нам нужно срочно здесь разобраться. Так, мы что-то здесь зависли, я смотрю, пойдемте уже вот сюда. Тут свет, и мы идем сюда, ребят, посмотрим, что у нас здесь. Так, какие-то какие злые дни побежали куда-то от нас прочь. Или, может быть, это союзники? Враг! Ха! Хвала предкам! Ну, Магнуса они убьют только через мой труп, скорее в тронную залу. Но ну, пошли, что же мы стоим-то? Пошли, пошли. Так, тут интересно Да, вот сейчас, кстати, ну, у нас камера немножко начала перемещаться. Но, ребятки, я, как понимаю, тут э, э, вращать камеры нереально просто, да? Ага, вот я понял, что это было. Зажимая shift, мы можем атаковать. Так, на левую кнопку мыши это простая атака. Или мы... Так, подождите-ка, сейчас я немножечко разберусь. А, дикий взмах. Ага, так, так. Созда... Создает энергии круговой удар топором, накапливает энергию. Физический урон 35, дает энергии 6. Так, ну, просто на клик левой кнопки мыши мы бегаем, да? То есть указываем, куда бежать. А если мы зажимаем Shift, то у нас он стоит и бодренько наваливает, да? Вот так вот. Так, интересно, комбинации какие-то есть у этого паренька? Нет, пока что я не вижу. А, на Q мы можем... Я так понимаю, подхилится а, на какие-то другие клавиши, пока я не знаю. Так, вот тут у нас, а, значит, такой небольшой бар с нашими основными окнами, да. Тут у нас инвентарь, тут у нас а, навыки нашего персонажа. Я вижу, вот он, да, и как видите, очень много навыков мы можем со временем прокачивать. Это у нас фанатские навыки. Здесь у нас и... Так-так-так, ребят, ну надо на самом деле разбираться. Давайте пока попробуем пройдем куда-нибудь. Не будем стоять долго на одном месте, нам нужно срочно... Пройти и заценить. Так, вот сюда выбежали враги, это я точно помню. Давайте вот здесь немножко пошаримся. Или подождите, или туда они выбежали? Где бы мне пошариться? Интересно, где тут можно так можно ли здесь что-то собирать, подбирать? Сейчас, ребят, будем разбираться. Но, если честно, нам пока сказали войти, войти в башню. Так, а на буковку М у нас карта, я не вижу, где у нас карта. Так, это что за вкладка? Это у нас статус, да. То есть тут наш опыт, тут какие-то камни, достижения. Так, цепной топор, я пока что мало... Вот тут вот, ну, в принципе, понятные навыки достаточно, да, то есть у нас тут такая вот, такой вот бриф. Давайте смотрим дальше этот дневник. И это у нас, я так понимаю, карта, да, карта или что это такое? Временно недоступна вкладочка. А это что такое? Это у нас, ребятки, пауза, а сохранение, где я пока что без понятия будем смотреть. Так, что у нас здесь за монумент такой? Давайте-ка посмотрим, какое-то странное изваяние, если честно. Ну да, все, ребят, я понял. Давайте идем, как нас ведут сейчас а, наши, так сказать, а, ведущие, да. Нас сейчас просто в обучающей компании. Это вступление ведут чисто по ключевым точкам. Так, и тут что мы видим? Так, нам нужно срочно побиться, я так понимаю. Да, вот так вот пошла у нас боевочка. Я смотрю, меня немножко дамажит. Ну, достаточно просто на них жмякать, и они у нас просто валятся. Здесь у нас накапливается, я так понимаю, энергия. Которую мы потом сможем высвободить в случае чего, да? Да, и нужно нам постоянно биться, чтобы эта полоска энергии у нас не падала. Ну что ж, понятно. Давайте, ребят, бежим дальше. Убейте врагов. А я что сейчас сделал? Фу -фу -фу. Я что, сейчас в прятки, что ли, с кем-то играл? Так, дальше идем. Вау, вау, вау, вау, ничего себе. Вот это вас тут понабежало. Что-то прям реально много врагов, друзья. И у нас, смотрите... Так, если здоровье упало, опасно, низко вам следует выпить зелень. Нажавку это я уже понял. Перед повторным использованием зелья нужно подождать Несколько секунд, это я все понял, так, давайте Закроем это окошечко, все, всех Завалили, так, если вас ранили, то выпейте Зелье помощи, мы это поняли, я сейчас Переполнен, смотрю, а, дикой яростью И мне, наверное, так, мне предлагают Выпить, но я не хочу выпивать На ку зелье, мне, в принципе, так хорошо Я пока что еще не критично ранен Так что давайте, ребят, идем дальше Мне, у меня мини-карта, вот там вот в, в правом верхнем углу есть, куда нам Идти, я думаю, понятно Хотя не совсем, так ну что ж, давайте сюда вот зайдем еще. Тут у нас что за место такое? А, куда бы нам сейчас можно было сходить-то? Так, а что-то, по-моему, это тупик какой-то просто, да? Я не понимаю, куда здесь дальше идти. Вот это, интересно, можно разбивать? Нет, нельзя. Это у нас недоступно. Так, ну мне предлагают, видимо, выпить, да, на Ку? Давайте будем следовать указаниям. Все-таки у нас сейчас здесь указания определенные есть, и нам нельзя сделать одного без другого. Сразу видите, как мы выпили? Нам, нам тут повстречался солдат. Глава Зигмору, ты жив? Повсюду монстры. Они пробрались в башню. Да, я вижу, я вижу. Бодрит, а ты Магнуса не видел? Наверху в тронном зале, в сундуке рядом с лестницей лежат доспехи. Бери, что нужно, только поспеши, заклинаю. Все, все, все, я тебя понял, мне надо срочно валить отсюда. Так, здесь, а, вот здесь у нас доспехи. Все-таки у нас, ребятки, можно взаимодействовать с некоторыми сундуками. Мы нашли новое снаряжение, смотрим, что мы нашли. Мы нашли, значит, татуировки, троллейборца, уровень 1, броня 18. Что-то как-то не, не видно, да, что мы как будто что-то одели, у нас как будто бы ничего и не было. Это же можно, я так понимаю, снять? Я так понимаю, да, как это сделать? Ага, вот мы правой кнопкой нажали и сняли. Так, ага, что-то, ребятки, кстати, меняется, у нас меняется тату, мы быстренько перекололись, смотрите, ребят, хоба, и перекололи татуировки, вот это круто, я понимаю, вот это жестко, вот это прям скоропостижный такой, экстра, экстра перебивка на колок, да, интересный вариант, ну, ладненько, давайте, ребят, идем дальше, я так и знал, что сюда нам предстоит идти, но только спустя некоторое время, так, что ж, попали мы сюда, слышим монстров, монстры здесь прям дичают с каждым разом, и нам предлагают... С каждым повышением уровня персонаж получает новые навыки. Ознакомиться с ними вы можете соответствующей вкладочкой. На вот этот списочек я понял уже, да, перед использованием навыков их нужно по покупать за ваши за очки навыков. Очки вернутся, если вы решите прекратить пользоваться навыком. Ясненько. Так, что нам дали? Нам, нам дают возможность сейчас улучшить, да? Нам... Мы получили уровень и нам предлагают улучшить наш уровень. Как интересно, ярость использовать. Я пока без пани... Поня... Ох, ты же еще один такой дерзкий паренек. Ну-ка, давай-ка, я тебе сейчас быстренько в бубен пропишу несколько своих коронных фишечек ударов. А откуда вы беретесь? Вас что там, блин? Штампуют, что где-то на заводе? Так, давайте здесь пройдем. Здесь у нас какой-то вход вниз. Но нам нужно, я так понимаю, сейчас наверх. Так, что нам предлагали вообще сделать? А у нас есть какие-то навыки. Разрывание, друзья. Это мы нажимаем на... Так, на циферку... На... А, все, понял. А, у нас есть стандартная атака правой кнопкой мыши. И разрывание у нас вот так вот на левую кнопку мыши. Точнее, наоборот, на правую кнопку мыши. Я так понимаю, это когда мы накапливаем энергию, а после уже используем разрывание. Ну что ж, я так понимаю, это у нас RPG в стиле какого-то типа слэшера. Только у нас комбинаций пока что не очень много. Так, давайте потренируемся вот на нем сейчас. Отлично, так... Навыки архетипа Браги, цепной топор Этот навык позволяет гному быстро сократить расстояние между собой и противником Нажмите Space, чтобы бросить топор курс по, к курсору Ясно, ясно, давайте попробуем Так, на Space Ага, есть такое дело Разблокирован способность С каждым разом у нас становится все больше способностей И это, друзья, круто Давайте попробуем сократить расстояние Вот так вот, ребятки, это делается То есть мы бросили и переместились Очень резкий рывок Давайте идем дальше Так, что у нас здесь? Кто у нас тут будет? Так, у нас тут заставочка. Когда вы проходите в, трон, в тронной зале, то замечайте, как воздух, что там делает. Колдунья Хаоса стоит перед троном, и Марину, спаситель Империи, Хойман, в нее в тянет. Так, тогда так. Такой ситуации можно сделать лишь одно. Наконец-то исполнить свою клятву, покрепче сжав в руках топор, выкидайтесь в бой, и... Что-то происходит. Вы открываете глаза и понимаете, что битва давно закончилась, колдунья сбежала против вас с Магнусом умирать. Ни хрена себе дичь какая происходит, вообще прям просто... Так злобные крики отскакивают от стен тронной залы и бьют по вашим ушам. Это не стражники, нет, это охотники на ведьм, ужасные инквизиторы, которых ведет Хайнрих воз Офигеть, вот это страшный тип. Ты арестован по обвинению в убийстве императора Магнуса. Вы пытаетесь рассказать Восу о том, что произошло, но он отмахивается от вас, как от муки не вижу здесь колдуни, зато вижу тебя и полную комнату мертвецов. Ах ты ж, ё-моё, Пока Покася в грехах своих гном, угрожающим тоном шепчет Восс. Покася сам, откуда можешь, а не то, придется мне твой язык развязать подземелье. Меня хотят бросить на пыточную камеру, что ли? В пыточную камеру. Перед тем, как охотник на ведьму успевает притворить свою угрозу в жизнь, властный голос жестко приказывает. Враги, грызгущий Секиру, не, не лжет. Но ты слышишь лишь то, что хочешь. Холодно бросает волосы отзыв Теклис, хранитель знаний, что-то там. Теклис осматривает Магнуса в полной звенящей тишине. Он будет жить, хвала богам, наконец, произносит эльф, но ужасное проклятие пал на него, и смерть теперь вопрос лишь времени. Да-да-да. Вот такие вот события. Никто не должен узнать о том, что случилось сегодня. Если люди узнают, что Магнус спал, то все деяния его в этой части станут напрасные, друзья. Вот такие события. Судьба Империи теперь лежит в ваших руках. Мы должны отыскать колдуньи и убить ее, пока не стало слишком поздно. Все эпично, друзья, ибо со смертью Магнуса умрет и Империя. Капец, просто череда эпичнейших событий. Я до этого вообще не встречал подобного. Ну что ж, ребятки, мы, похоже, повязли по уши в этом самом, в этой заварушке. Поэтому нам придется ее и разгребать. Ну что ж, погнали дальше. Поговорите с Теклисом. С Теклисом, я же правильно произношу, да, все верно, с Теклисом в, в его покоях, так, вот этот теклис. теклис, темными ужасными силами полнится этот город, грызущий Секиру, для того, чтобы найти колдуню, нам придется бросить вызов We злому культу, что пустил в нуль не свои мерзкие корни, понятно, понятно, все с тобой. Так, надо что-то нажать, да, наверное? Браги, ты главное мне скажи, как их найти, эльф. С остальными мы по с моим топором разберемся, понял, да? Теклис, враг пришел в башню из канализаций, что тянутся глубоко под городом. Мы уязвимы до тех пор, пока эти тоннели принадлежат врагу. Первая твоя задача проста. Войди в тоннель и прогони культистов, не щадя никого, но будь осторожен, ибо даже мне неведомо, какая мерзость может таиться во мраке. Ха! Гнер -мир. миром клянусь, вот бы и правда таилась. Так, ну ладно, я думаю, что он решил меня напугать, но меня-то хрен напугаешь, потому что я мститель, мне все ни по сейчас, как дам топором по башке, вы тут все охренеете, поняли, да? Вообще тут боковать не стоит против меня, вообще не стоит гнать. Я браги всемогущие, сейчас тут всем наваляю. Так, ладно, что-то мы отвлеклись немножко, у нас же есть это, у нас же есть миссия. Проникните в канализацию, мне сказали, давайте. Ну вот так всегда, вот в начале любой рпг РПГшечки надо по каким-то, по каким-то калацтонникам бродить, ходить и искать что-нибудь. Пошлите, ребятки, чего ж теперь поделать. Такая наша судьба, такая наша лоховская судьба в начале любой... Практически РПГшечки. Нам нужно бродить по кало-отстойникам и искать что-то новое. Ну что ж, пошли, ребятки, на, раз, на разведочку. Посмотрим, что нас ждет впереди. Так-так-так, какая мирная музычка вокруг нас окружает. Какие мирные все люди здесь стоят. Так, мы вышли только что вот отсюда сейчас, да, из этой башни и продолжаем свое путешествие. Так, а есть у нас карта какая-нибудь? Нет? Нет карты, к сожалению. Так, давайте спустимся сюда и посмотрим. Так, мне нужно проникнуть в канализацию. Мне кажется, что я здесь был как-то, да, вот до этого мы бегали, я, да, вот помню этот монумент, я был здесь, мы, видимо, сейчас отбили атаку, как-то, ребят, не очень-то эпично все происходило, мы так легко отбили атаку, я практически ничего не делал, но это, наверное, потому что мы на легкой сложности играем, на сложной-то оно посложнее было бы, и вот он вход в канализацию, а в канализации, наверное, враги будут посерьезнее. Да, ребят, смотрите по геймплею... Кстати, да, как вам вообще эта игрушечка Warhammer House Bane? Пишите, пожалуйста, комментарии свои, да, очень-очень-очень интересно было бы послушать ваше мнение по поводу этой игры. Я пока что, ребятки, в сомнении в глубоких нахожусь, потому что... Как пишут разработчики, это у нас жанр РПГ Но на РПГ она мало чем Похожа и мало чем тянет, разве что Только какими-то навыками, да, то есть Прокачкой и так далее, но По поводу взаимодействия, да, здесь Я не, не могу особо ни с чем взаимодействовать В РПГшечках, насколько все знают, взаимодействие У нас максимальное с окружающим Миром практически так Что нам предлагают здесь выбрать? Вот мы сейчас только что Пытались, попытались зайти в подземелье Нам предлагают а, выбрать Значит, основное задание Дальше у нас закрыты идут какие-то Другие задания Мы можем сделать бой с боссами Экспедиция Или инвазишон инв, инвози, Инвазишонс он, блин, хреново у меня с английским, поэтому читаю тоже я хреново так на нем. Так, ну что ж, давайте основное задание. У нас сейчас прогрузится, я так понимаю, наше задание. И мы ворвемся в этот бой. Ну что ж, друзья, у нас Warhammer House BN. У нас первый обзор и первый новый совершенно взгляд на игру. Смотрим, что же она нам может предоставить. Офигенно крутого, как она себя позиционирует. Ну что ж, врываемся, ребятки, мы в канализации. И погружаемся в полнейшую тьму. Так, ну что ж... Ну что ж, наш дорогой Браги, мы, похоже, с тобой погрязли в пучину зловоний. Ага, смотрите, тут наконец-таки появилась возможность разбивать бочки. Следите за энергией. Ряд продвинутых навыков требует для своего использования энергию. Если энергии недостаточно, то использовать такой навык не получится. Восстановить энергию можно, атакуя противников навыками, друзья. Все предельно просто и понятно. Отмеченными значком... Вот таким вот, запомните, пожалуйста, этот момент, и я тоже вместе с вами это запомню Так, Браги теряет энергию, если находится не в бою, а у него закончились очки ярости Ясно, понятно, но надо практиковаться, друзья, я немножко без практики не понимаю, что надо делать Давайте побо... побо с бочками пока Че тут бочки, вообще охренели что ли? Ну-ка пошли вон отсюда Так, все бочки мы расшатали Вы слышите, Да что это там такое? Что это там за то такое? Ребят, что тут за тусовка? Можно я ворвусь? Ох ты ж, ёпперный ты театр! Это кто это такие? Что это тут происходит? У вас тут пустьня что ли? А, или что? Так, на что бы мне это? Так, ну можно же это, вот так вот раскидывать всех. На, на, на. Что-то какие-то монстры непонятные были. Вы видели, да, этих вонючих монстров? Какие-то странные, ребятки. Я тут хотел с ним... Ох, он у нас сам бочки разбивает. Смотрите, я подошел близко. Ага, то есть, смотрите, какая приколюха. Вот это мне нравится. Нам не нужно самим кликать на всякие бочки. Он если находится рядом, он их просто-напросто сбивает сам. Вот, ребятки, я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, вот мы встали рядом с бочками, я даже на них не кликаю. А нет, мы когда близко подходим, если у нас выделяется, значит он у нас м -м, ваншотит все бочки. Так, ну что ж, мы в подземельях, мы в канализации, как всегда, в шлюзах, наш дом это наши родные шлюзы. И нам попстречались какие-то непонятные мобы. Нам нужно исследовать эти тоннели для того. Так, что тут за бочки вонючие? Почему я их должен вообще? разбивать. Мне что-то за это дают? Да, что-то дают. Ребятки, тут, по-моему, да, есть золото. Отлично, золото нам пригодится всегда. Ведь мы же в РПГ... Ох, ты же, как, какие вы резкие, блин, пацаны. Вы что какие Вы хоть предупреждаете, что ли? Я не знаю. Что-то вы так резко на меня наваливаетесь. Так, ну у нас, в общем, правой кнопочкой, а мы, значит, делаем свою ульту, которая нам доступна. Вот так вот мы всех сейчас раз раскидаем. Ох, ты же, е-мое, тут побольше пошли чувачки. Так, так, так, ульту, ульту, ульту, на, держи, что, не ожидал от меня такой прием? Что-то, ребятки, их тут много, на, держи, ульту, да, у нас на правую кнопку мыши, ребятки, уль ульта, ульт, уль альтернативный удар, который ваншотит вот так вот на расстоянии, да, И, но он требует энергию, без энергии, да, вот это у нас полоска энергии, мы не можем сделать такой удар, нам надо ее копить. Так, а, вау, вау, вау, вау, ничего себе, вас тут дохрена, я смотрю, ну что ж, мы ваншотим по площади, а потому у вас просто шансов против меня нет, ну и да, ребятки, не забывайте, что я играю на нормальном уровне, да откуда, блин, а, побольше вас надо набрать, так, супер удары пошли, супер удары, ну тут просто, ребят, короче, пачками отлетают от нас враги. У них вообще никаких шансов... Какой он резкий, а? Никаких шансов у него просто... У них просто против нас нет. Потому что мы очень дерзкие мстители, которым все нипочем. Атака нашего топора говорит сама за себя. То есть мы... Да откуда же они такие резкие-то выбегают? А ну рассосались все быстро. Мне уже надоело за вами гоняться. Дайте, батьки, пройти нормально к своей цели. Тут что у нас в сундуке? Кольцо ученика. Ну вот так все обычно начинается с, кольцей. с кольца ученика. Мантии... Какого-нибудь там начинающего и так далее Так, ржавого топора Так, смотрим, ребятки У нас есть кольцо ученика на одном пальце И кольцо ученика на другом Только кольцо ученика одно у нас а, синего цвета А кольцо ученика второе обычное, да? То есть обычно у нас синие предметы, это у нас более лучшие предметы, чем белые. Белые это, так сказать, серый цвет, самый беспонтовый, синий уже получше. Дальше, наверное, будет какой-нибудь там, я не знаю, ну, вообще-то еще есть зеленый, но я не знаю, ребят, используется ли он здесь. Так что давайте выдвигаемся дальше. В этих бочках, ребятки, надо бы собирать денежки, поэтому не забывайте их ваншотить, если что. Но вот так вот, в целом у нас развиваются события потихонечку. Начинаем с канализации. Да, тут нам встречается очень много всяких непонятных монстров, вот, которые нам мешают жить. Я только не пойму, зачем меня сюда послали. Опять, блин, решили э, найти Кранива и отправить в самое зловоние, чтобы он именно расправлялся с, этой, с этими делами, нежели кто-то кто посерьезней, да. А пока что я здесь самый э, лошара, поэтому меня и направили в канализацию. Черт возьми, мне так-то говорили, что мне можно распределить какие-то навыки, да, давайте посмотрим. Так, посмотрим на наши навыки. Вот тут, ребятки, у нас табличка. Вот тут, ребятки, наши навыки. У нас есть несколько навыков, которыми мы, так понимаем, можем прокачать. Либо вот это. Мы можем же это прокачать, или как? Или я немножко ошибаюсь, да? Или что мы можем прокачать вот этими навыками? 5. Ага. Разрывание надето. А это что такое? Дикий взмах. А вот это что такое? Разрывание. 5. Что за 5, вот интересно, не пойму вообще. А где у нас какие-то очки? Это у нас что, атака 100? Ничего себе, мы подкачались-то, у нас уровень-то другой, что ли? А, второй уровень, да-да-да, вот, кстати, у нас, по-моему, накопление уровня идет. но я не пойму, где у нас какие-то навыки, где у нас доступные навыки. Вот тут у нас одни очки, вот тут у нас защита, вот тут у нас атака, доступно очков 17, друзья, а куда бы их потратить-то, оп, что это было? А, мы просто таким... Вот это у нас на, на... Да, вот это 1, 2, 3, 4. Все ясненько. А это у нас две основные клавиши. Основная и вспомогательная атака. А это, я так понимаю, количество... А, энергия. Ну, все, все, ребятки, понятно. Надо просто к этому привыкать. Что мы можем открыть? Так, нажимая сюда, у нас не происходит ни хрена ровным счетом. Тут просто у нас есть по-любому какие-то требования. требуем уровня 6. Требуемый уровень 6. Здесь у нас уровень э, требуемый 4. Здесь у нас а, требуемый уровень а, у нас побольше немножечко, а, что-то я, если честно, ни хрена не вижу, где у нас здесь, три? а, 18-й, да, то есть это у нас самые такие базовые, здесь у нас, ну, я так понимаю, откроются эти навыки тогда, когда мы достигнем соответствующего уровня, тут к гадалке не ходи, но ну, давайте глянем вот на эти штуки, которые снизу, у нас все по нулям. Нам можно, я так понимаю, приобрести, точнее взять что-то вот из этого арсенала, а, вот это что у нас такое, благословление мудрости, увеличить получаемый опыт, ясно, Увеличит получаемость золото. это у нас особая эмоция, так, так, так, а здесь у нас что, тоже эмоция? Это у нас что такое? От, отображение шлема и компаньон, друзья. Увеличит радиус сбора предметов. Ну что ж, а есть, давайте попробуем, поставим вот сюда вот. А Это у нас какая клавиша будет. Это у нас 0. Это будет у нас особая эмоция. Что у нас он скажет на это? Ну что, братишка, ты у нас можешь выполнить какую-то эмоцию? I slush, I I да, друзья, с небольшой задержкой, но он это может сделать. Так, так, так. Тихонечко, что-то я растратил всю энергию. Ну? Как часто ты произносишь эту эмоцию? Интересно бы узнать. Ну, братишка, давай уже что-нибудь скажи. Так, или я просто поставил на не на ту клавишу, что ли, или что. Так, давайте глянем-ка. А у нас на ноль, да? Мы видим, что 0. У нас эмоция это надета. А давайте ее поставим вот сюда, что ли. Нет, сюда нельзя. Можно только... Так, давайте ее уберем вообще и посмотрим, куда же можно ее поставить. Да, ребят, нужно разбираться на самом деле. Ну, смотри, вот в эти три слота можно. Так, это у нас тоже ноль. Странно, это тоже 0, это 0 А вот это что за циферка 1? Наверное, она тоже энергию тратит, скорее всего И у меня сейчас просто на нее нет энергии, скорее всего, данной эмоции Ну, ладненько, мы ее попробуем а, в следующий раз пор... потестить Я понял, что ты ни хрена не можешь Так, ну что ж, выдвигаемся Здесь у нас куча трупов, здесь мы были Там, где нет трупов, нам надо туда И чтобы их там было побольше Вот, они выбегают, эти трупы Почему труба? Потому что мы с ними по-любому... Ох ты ж, сколько вас, а? Ни хрена. я думаю, если бы я не был Мстителем, мне бы здесь потяжелее немножко было. Хотя я могу ошибаться. Так, давайте сходим в это крыло. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда же вас столько много, а? Так, так, ну мы ничего. Мы справляемся пока. Пока что это жалкие пешки, которые нам, можно сказать, на... На пол удара, да? То есть половину удара, пол хп у них у всех. Надо бы вас побольше поднакопить. Так, энергии мы накопили, так выдвигаемся дальше. Ой-ой-ой, давайте агритесь все. На! Побольше, побольше. Сейчас мы вас супер уль ульта ударами заваншотим за всех. Получай, получай. Ни хрена себе я попал под раздачу. Это, так у меня бойцы дальнего боя, что повыше. А это пешки, которые просто подходят. И нарываются, да? Ну, ничего, мы им сейчас э, дадим знать, кто здесь хозяин. Кто здесь главный? Смотрите, их сколько там. Мне поближе приблизиться, посмотрите. Как-то странно они выглядят. Какие-то у них странные конечности, да? Смотрите. <смех> у, этих, у этих чудиков. Так, ну что ж, ладно. Выдвигаемся дальше. На самом деле здесь очень много этих монстров. И мы получаем, ребятки, уровень. У нас открывается новый навык. Последний оплот. Открыт новый навык, да. И мы теперь можем, я так понимаю, его изучить. Так, если мы сейчас будем это изучать... У нас, интересная, игра ставится на паузу? Вроде ставится. Так, ну что ж, давайте, ребят, смотрим. Нам открыт навык последний оплот. И что он делает? Боевой клич, повышающий максимальное здоровье всем союзникам. Накапливает энергию. Так, да, я так понимаю, это у нас а, такая, знаешь, свой... так, такое свойство поддержки. Так, куда мы ее поставим? Ну, он она сразу по умолчанию поставилась на... Циферку 1, друзья, да То есть нажимая на циферку 1 Мы вот такой вот а, Боевой клич сделаем Который увеличивает здоровье нашим союзникам Но у нас пока их нет Но я уже понял, что есть тут возможность Играть и с союзниками в том числе Так, ну что ж, ребят, идем дальше Продвигаемся, наша задача состоит в том Чтобы исследовать эти тоннели Злачные, вонючие Нам надо, ребятки, это исполнять Мы что-то, ребят, взяли в прошлый раз, да Какие-то там были у нас определенные из сундучка выпали компоненты Но Что-то я не заметил, чтобы у меня что-то поменялось Да, в инвентаре, подождите-ка Ах, да, амулет семьи По умолчанию, так, мы, кстати А, у нас, ребятки, даже разные топоры Один у меня колонны из брак варра А второй колонны из брак варра Только они по-разному выглядят, да, у нас Смотрите, какая у нас интересная вещь Так, что тут у нас еще? Ага, гребень мы взяли новый Смотрите-ка, мы стиль поменяли Прикольно, так, ну-ка да, ребят, меняется, у нас, у, нас от, у нас отрастает новая борода. Так, у нас, ребятки, сразу же добавляется бронька, добавляется максимальное здоровье, урон. В общем, ребятки, тут все просто, тут, в общем, от шмота многое еще зависит. Мы собираем шмот, мы прокачиваемся, мы увеличиваем уровень, мы, ребятки, тоже прокачиваемся. Вот это крыло я еще не зачистил, надо его тоже зачистить. Да-да-да, сейчас мы это все дело зачистим, чтобы здесь тоже ничего у нас не осталось. Потому что эта игра ориентирована на то, чтобы зачищать все уголки. Если мы что-то пропустим, мы можем пропустить ценный, э, ценную экипировку. Так, тут тоже все разобьем. Так, золото надо подобрать. Золото нам по-любому пригодится. Ведь тут, я так понимаю, будет, скорее всего, и торговля тоже, да? А мы так, так можем золотишко подкопить, а потом что-нибудь купим. Так, это все разбиваем. Золото собираем. Тут у нас что-то, кстати, осталось. Ничего не пропустит. И этот наш персонаж не пропустит ни единого цента. Идем, ребятки, дальше. Продвигаемся вглубь этой злачной пещеры. У нас тут опять монстры. Сейчас мы их дальними атаками попробуем зарубим. Ну, а те, кто подойдет поближе, посмелее, мы их тоже сразу же быстренько здесь осадим, да? То есть, ой, как много, а? на получайте. Че, смотрите, они даже разлетаются на куски. То есть, вот эта суператака, которая у гнома есть, вот эта вот, да, она разрезает их на куски. Вы видели? Некоторых даже пополам. Ну, если я, конечно, ничего не путаю. Они просто разлетаются пополам, друзья. Но мне так кажется, что они стали немножко посильнее. Да, да, да, то есть вместе, мне кажется, со мной прокачиваются и остальные персонажи Ой, какой жесткий тип попался, но так себе, если честно Так, что у нас тут? Разветвление пошло, да? Можно зайти в это крыло Нати, нате, получайте Ух ты, пошли какие-то помощнее, чуваки ну, мы с ними справимся У нас новый уровень, у нас уровень третий И шкала, смотрите, уровня заполняется вот здесь же, да, вот в этом вот месте все, ребятки, идем, мы по хардкору проходим, Вархаммер, Хаус, Бейн, первая миссия, первая, так сказать, миссия наша уже есть, нам нужно исследовать тоннели, а вы, ребятки, пока вы смотрите, пишите свои комменты по поводу данной игры, как вообще она вам нравится или нет, но если честно, мне пока что, у меня пока что спорное на нее мнение. А потому я предпочту пройти ее немножечко подальше, чтобы сделать какие-то конкретные выводы Так, ну что ж, ребятки, продолжаем рубить всех налево и направо У нас, значит, геймплей за вот этого персонажа-замстителя достаточно несложный Нам просто-напросто нужно всех бить налево и направо И вот такой вот у нас геймплей Потому я еще и люблю иногда играть за магов Тут, тут особо заворачиваться у нас не приходится на этом персонаже Так как ты просто кликаешь левой и правой кнопкой мыши Это пока что по всем подряд И у нас все достаточно быстро происходит Тут у нас по-моему какие-то газы, если я не ошибаюсь, нет? Как будто здесь что-то ядовитая местность Так, быстренько всех сейчас мы про... как следует продамажим Да откуда же вы беретесь-то такими толпами, а? Что ты там говоришь? Так, тут что-то у нас вы... Так, четыре фрагмента какого-то я взял что-то, ребятки, мы подбираем постоянно. Какой-то у нас а, лут копится в инвентаре. Давайте-ка глянем. Так, у нас здесь, смотрите, у нас здесь колонн есть. У нас не автоматически ли он меняет? Нет, вроде надо, ребятки, нам самим менять оружие. Так, требуемый уровень 3. Да, это, видите, у нас крестик подсвечивает новые предметы. А, требуемый уровень 2. Мы можем поменять вот этот вот топор вот на этот топор. Колонн у нас прибавляет урона. Здесь плюс 4. Так, давайте поставим. Да, друзья, и у нас теперь, смотрите, два таких топора, этот ржавый топор мы оставим И у нас, смотрите, сразу есть сравнение, да, с тем, что уже есть, то есть минус 9, минус 3% у нас а, к параметрам, если мы возьмем вот этот вот топор Итак, смотрим, какие у нас есть амулеты, есть амулет семьи, который требует уровень 3, а здесь стоит амулет семьи, который требует уровень 2 Вот это, естественно, помощнее и вручную мы его вот так вот экипируем, да так, еще раз, вот так, тот, который третьего уровня, и проверяем, ребятки, третий уровень, максимальное здоровье увеличивается, атака увеличена, защита стала немножко получше, 2 коэффициента 399, ну, я думаю, что это, мы, ребятки, смотрите, даже можем перетаскивать какой-то вес, максимум это 80, а сейчас у нас 10, это из-за того, что вот этот топор тяжелый у нас, да, слишком, наверное, кстати, у него я веса не вижу, а если нажать на Alt, то нам говорят, что мы можем посмотреть, перенести в дополнительное что-то, удержите Shift, чтобы сравнить, ага, вот так вот, да, ребятки? Ага, понял Все понято, принято, продолжаем, ребятки Дальше прохождение вот этой замечательной игры Так, тихонечко Вы что тут, вы что на меня быкуете-то? Вам не кажется, что у вас маловато слишком для такого бугая, как я, да? Моя одна борода только должна вас отпугивать А вы тут на меня так бодренько бежите Так, здесь я уже был, кажется, судя по трупам Давайте уже выдвинемся вот в это крыло Или можно наверх, или в это крыло Да, как всегда у нас все разветвляется Что, чуваки, приветствую вас Давайте уже Займемся делом. Вы на меня, а я на вас. Или наоборот. Так, это что он тут, что он тут делает? Что, что этот мелкий там делал? что он там пушил, по-моему, а я прервал ему трапезу. Это что такое было? Что это? Давайте посмотрим. Это у нас было... А, это у нас были сапоги троллиборца, ребятки. Наконец-то мы одеваемся. Наконец-то скоро мы экипируемся по максимуму. Так, ну что ж, проходим Дальше. Как-то тут сохранение непонятно действует, интересно могу ли я сохраниться сейчас прям, нет Вот в, в менюшечке, к сожалению, этого нет, но мне бы, конечно, хотелось увидеть какой нибудь а, вкладочку сохранения в любой момент Иначе я думаю, что меня все равно могут заваншотить когда-нибудь Так, ну что-то вас здесь много, давайте сейчас я вас как следует здесь всех продамажу, что-то вы здесь вообще, смотрю, борзеете Так, что-то я там взял, что-то иногда беру так, вот золото собираем. Нельзя, ребятки, приближать к камеру. По крайней мере, меня этому нигде не учили. Возможно, есть, ребятки, способ. Если вы, ребят, знаете, как приближать здесь к камеру, пожалуйста, напишите об этом в комментах. Почитаю, буду использовать. Так, что тут у вас за ритуал такой был? Или тут просто у вас, как обычно, туса? Бесполезных, бесполезных монстров, которые тут не знают, чем заняться. Вас бы наверх куда-нибудь выгнать, да, запрячь какие-нибудь кандалы в рабские, чтобы вы приносили пользу, а вы тут прошиваетесь, охлаждаетесь, да, просто так, без дела. Так чего то вас тут как-то это... Маловато для такого бугая, как я. Чего вы от меня убегаете? Это лучники, да? Смотрите, лучники убегают. Но мне это уже нравится, что они тупо стоят хотя бы. Пускай лучше будут убегать, чем тупо стоять. Так, так, так, так. Что у нас здесь наверху? Остался один прыщ. Я уже полтора удара трачу на то, чтобы вырубить вот этого мелкого. Раньше мне приходилось э, два, с половин, два с небольшим удара делать. Ой, как вас много, а! Все, все, все легли сразу. Всех пополам разрезала. Так, мы уже проходим в другое крыло И здесь у нас, наверное, нас ожидают сейчас какие-нибудь более серьезные опасности Нежели было это раньше Давайте посмотрим, прав ли я Так, у нас здесь выход выбраться из канализации Но я хотел бы проверить другое крыло, друзья Я так просто не привык в таких играх Давайте, можно туда перепрыгнуть? Нет, нет, нельзя туда перепрыгнуть Поэтому, ребят, я предпочту вернуться А можно вот туда сразу пойти? Нет нет, мы кликаем только по карте, ребятки. А Интересно, клавишами можно управлять? Нет, клавишами нельзя. В СД не действует, стрелки тоже, ребятки, не действуют. Нам придется сейчас это все дело обойти, для того, чтобы э, зайти в следующее крыло. Просто я люблю прошаривать все как следует, прежде чем выходить отсюда. Так, где у нас тут вход, где у нас выход? Такое ощущение, как будто я здесь не был вообще. Хотя я здесь был, но просто не зашел сюда Да, нам надо еще ниже пройти, чтобы выбраться обратно там, где мы уже были Да, нам игра постоянно подкидывает разветвление событий Но, но, но, -но. нет такого, такого конкретно прямолинейного прохода Приходится иногда возвращаться туда, где мы уже были Вот в это крыло, кстати, я не заходил А здесь, ребятки, могут... может быть куча всяких ништячков Вот видите, да, ребят, если бы я сюда не зашел, я бы не нашел вот этот сундучок а в этом сундучке по-любому какой-то шмот лежит. Вот, видите, сапоги троллейборца опять, да, и какое-то кольцо, и еще золотишко. Вот, вот, вот, поэтому надо заходить, ребят, во все дыры, во все места, которые есть на карте. Глянем, друзья, что мы взяли. У нас есть, у нас есть колдун синенький. Сколько у нас он требует? Уровень 3. И что? Так, у него есть по-любому какие-то, какие-то плюшки, да, по сравнению с тем, что у меня сейчас. У меня обычные, ребятки, вещи. А здесь у нас, ребятки, ускорение отката, урон и максимальное здоровье. Здесь у нас урон, максимальное здоровье. Вот это уровень 2. И вместо вот этого мы и поставим, наверное, синенький предмет. Потому что здесь реально покруче будут... А где-то у него цена вообще, а? А Вижу, что у него есть параметры, а цены я не вижу, да? И уровень. Так, смотрим, у нас какие ботиночки Требуем уровень 3, у нас здесь тоже 3 58 броня, 91 максимальное здоровье Здесь у нас что, 49 броня, 91 максимальное здоровье Да, ну ладненько, пусть будет так, как есть уже сейчас Да, ребят, надо заходить вот такие нычки Здесь мы найдем для себя что-нибудь ценное Так, ну что ж, идем дальше мы, ребятки, продвигаемся. У нас неплохо получается пока что. У нас мы пока что не сломлены никем. Нет такого противника жирного, который бы смог нас как следует потрепать. И, наверное, не будет, друзья. Ну что ж, ребятки, я думаю, что на текущий момент я буду заканчивать сегодняшнее прохождение и обзор. Вкратце, я думаю, вы уже поняли, что это игра и что от нее ожидать. Ну и, конечно же, я не прочь бы поиграть в нее и попроходить. Это зависит, ребят, уже от вашей реакции. Насколько сильно вас пойдет понравится и зайдет эта игра. Настолько это сильно будет мотивировать меня в дальнейшем проходить ее. Ну что ж, ребятки. На текущий момент у меня все. Жду ваших откликов по поводу данной игры. От себя ставлю оценочку, ну, по жанру конкретно RPG. Это, ну, я даже 7 баллов не могу поставить. От меня, ребятки, шестерочка из 10 баллов по жанру RPG. Потому что тут непонятный немножко, на самом деле, жанр. Тут как будто бы и слэшер, и RPG, и много еще чего вместе взятого намешанного. Поэтому от меня, ребятки, оценочка 6 из 10 по данной игрушечке. Все, ребят, жду ваших комментариев. Играйте только в самые крутые топовые игры. И всем приятного геймплея!